Добрый день. Я прежде всего хочу вас поздравить с результатами референдума в Чеченской Республике по Конституции, по закону о выборах Президента и по выборам Парламента Республики. Я думаю, что все согласятся с нами в том, что всегда, везде, во все времена от имени народа всегда много желающих выступать защищая якобы его интересы. Так было всегда и с Чечнёй. Но никогда в Чечне прямо не обращались к народу. Никогда не спрашивали народ Чечне, чего же он сам хочет. Мы сделали это, сделали впервые. И народ Чечне дал ясный, понятный ответ на все вопросы, которые были ему заданы. Это не только ответ на вопрос о том и утверждение, ясное утверждение того, что чеченский народ хочет жить в мире и дружбе со всеми другими народами Российской Федерации, но это еще и большое доверие к властям республики и к федеральным властям. Я думаю, что это большой ваш личный успех, вам удалось наладить позитивный, хороший, конструктивный деловой контакт и с представителями федеральных властей, как несмотря на то, что это было очень трудно, и как бы трудно не было, вам удалось наладить отношения с основными группами в самой республики. Повторяю, это большое доверие со стороны всех тех, кто проживает на земле Чечни, и это дает нам возможности начать новый этап. Совместная работа по урегулированию ситуации в Чечне и по развитию республики. Думаю, что мы должны сосредоточить свое внимание на трех основных направлениях. Первое это дальнейшее политическое урегулирование. И думаю, что здесь есть несколько приоритетных задач. Первая задача это необходимо начать совместно начать работу над подготовкой договора о разграничении полномочий между федеральным центром и Чеченской республикой. И сделать такой договор, который позволил бы, позволил бы республике развиваться полнокровно, эффективно, позволил бы обеспечить интересы чеченского народа, предоставив ей Чечне автономию в самом широком смысле этого слова. Конституция Российской Федерации позволяет это сделать. Второе, на мой взгляд, очень важная, вторая очень важная составляющая, это работа уже начата, ее нужно будет завершить совместно с депутатами Государственной Думы. Мы с вами об этом тоже много раз говорили. Выйти на на амнистию в Чечне. Так. И третья очень важная составляющая, нужно без всякой спешки, но, ну, может быть, не откладывая в долгий ящик, это уже в значительной степени будет ответственность лежать на самой Чечне, на вас, как на руководителя, нужно начать подготовку к выборам президента Чеченской Республики на базе той конституции, которая была принята народом. В правоохранительной сфере у нас теперь есть все возможности для того, чтобы начать передачу всей правоохранительной сферы республики, ну, основных ее составляющих, от Федеральной службы безопасности к Министерству внутренних дел России. Имею в виду, что значительная доля ответственности за ситуацию в Чеченской Республике должна находиться в руках. МВД Чечни Будем делать это Будем начинать эту работу сейчас Делать будем постепенно Без спешки, по мере укрепления Органов правопорядка республики Думаю, что осенью мы эту работу Должны завершить И наконец Третья составляющая в регулировании Это экономическая Работа совместная Работа в сфере экономики Есть общие Крупномасштабные задачи Необходимо восстанавливать экономику в Чечне, нужно создавать новые рабочие места. Но есть и первоочередные задачи. Наши, наша обязанность некоторые вещи сделать в первоочередном порядке. Нужно восстановить села, восстановить населенные пункты разрушенные. Прежде всего, нужно заняться расчисткой Грозного и воссозданием столицы Чеченской Республики. И вторая неотложная задача ⁇ выплата компенсации гражданам за утраченное жилье. Предварительные списки есть. Я уже говорил об этом в своем обращении к жителям республики. Это примерно 280 тысяч человек. Есть и программа в федеральном бюджете 2003 года по выплате компенсации. Но если мы в таком режиме будем дальше выплачивать, то эти выплаты, это мы растянем на 10 лет и больше. В принципе, такой осторожный подход до сих пор был обоснован, потому что не очень понятно было для Федерального Центра, что же будет происходить дальше, что будет дальше с этими строениями, не будут ли они разрушены и так далее. Такой негативный опыт уже у нас есть. Результаты выборов. Показывают, что народ республики определился окончательно и сделал выбор в сторону, в пользу мира. Поэтому, думаю, что будет вполне обоснованным изменить порядок, предусмотренный до сих пор порядок выплаты компенсации. Думаю, необходимо сделать это в ускоренном темпе, в ускоренном режиме, помочь людям восстановить утраченное жилье, Сделать это мы должны будем в два транша, в два этапа и в два удара. Первый транш в этом году – половина необходимых ресурсов, и следующий в 2004 году – вторая половина. Думаю, что будет правильно, об этом мы с вами еще поговорим, в значительной степени выбор формы будет за вами, за руководством самой республики. Думаю, что не должно быть списков первоочередных, второй или третьей очереди. Нужно предоставить возможность половину получить всем сразу, и вторую половину тоже всем сразу. Здесь тоже много нюансов и много деталей, которые, которые нужно обсудить. Но э, чего мы точно должны добиться? Сделать, чтобы было невозможно практически коррумпировать эту сферу. Первое. И второе, как это не печально говорить, об этом тоже нужно сказать, но... Ответственность за это будет лежать на МВД республики, сделать так, чтобы эти деньги просто не отобрали бандиты от рядовых и малозащищенных граждан. Вот, если мы с вами все это обеспечим, то можно сказать, что то доверие, которое нам чеченцы оказали на референдуме, оно будет оправдано. Что касается списков... Здесь я еще раз повторю тезис, о котором я только что сказал. Знаете, я не случайно на этом сосредоточил определенное внимание. Я просто видел некоторые выступления, некоторые высказывания самых простых людей, которые в Чечне проживают. Одна женщина сказала, «Но ну, на меня очередь не дойдет. Да. Вот люди очень этого опасаются. Да. Опасаются и местных жуликов, что было. И, и московских. Было, Поэтому нужно... Вот это мое предложение. Разбить на две части mm. и в два транша сделать. Всем в этом году половину. Mm. И вторую половину тоже всем в 2004. 2004.